На чем хочется остановиться, росту экономики способствует высокий уровень трат, то есть, когда уровень трат очень высокий, то в этом случае экономика растет. Когда по тем или иным причинам траты снижаются, то в этом случае экономика начинает замедляться. Когда люди говорят про кризис, да, я всегда тут говорю что вы подразумеваете под кризисом под кризисом лично я подразумеваю падение экономики экономика перестает расти когда экономика перестает расти экономика перестает расти тогда когда падает потребление то есть когда потребление снижается со стороны физических лиц и организаций то в этом случае происходит товаров потребляется меньше продается меньше прибавочной стоимости создается меньше экономика соответственно вползает в рецессию при этом я тоже говорил, что в экономике основанной на кредите всегда экономика, рост экономики он будет представлен в форме некой такой синусоиды. Идут этапы роста, да, и потом корректируются этапами снижения. И что в этом случае важно? В этом случае важно, какое потребление, какая инфляция, какова стоимость кредита. Три ключевых параметра, три ключевые предпосылки, которые будут влиять на рост или падение экономики.